Дональд Трамп принял решение освободить от должности генерального инспектора разведывательных служб Майкла Аткинсона, который ранее стал одной из ключевых фигур в процессе запуска процедуры импичмента. Об этом глава Белого дома проинформировал Конгресс, направив соответствующие письма. Два послания с идентичным содержанием были адресованы председателю Комитета Сената по разведке Ричарду Беру, старшему демократу в соответствующем комитете Марку Уорнеру а также председателю комитета палаты представителей по разведке Адаму Шифу и старшему республиканцу в том же комитете Девину Нуньесу. Данное решение вступит в силу по истечении 30 дней с сегодняшней даты, говорится в тексте письма. Свой шаг Трамп объяснил тем, что чрезвычайно важно содействовать повышению экономической эффективности и результативности федеральных программ и мероприятий. Генеральные инспекторы выполняют важнейшую роль в достижении этих целей, как и в случае с другими должностями на которое я как президент вправе назначать лиц по рекомендации из согласия Сената, крайне важно, чтобы я полностью доверял сотрудникам, назначаемым на должность генерального инспектора. В отношении действующего генерального инспектора дело обстоит уже не так, пояснил Трамп в своем послании. Он также отметил, что кандидатуру на должность генерального инспектора разведывательных служб представят в Сенат позднее. По словам главы Белого дома, это будет тот человек, которому он полностью доверяет и который удовлетворял бы соответствующим требованиям. Аткинсон приступил к своим обязанностям генерального инспектора разведслужб в 2018 году. До этого он более 15 лет работал в Министерстве юстиции США. Напомним, именно Аткинсон в сентябре прошлого года сообщил Конгрессу, что получил от анонимного сотрудника Белого дома жалобу на содержание разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. На основании этой жалобы демократы в Палате представителей инициировали расследование, во время которого ряд сотрудников администрации и госдепа США дали показания против Трампа. По их словам, американский президент якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы получить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, что является нарушением Конституции. Трамп неоднократно отрицал предъявленные ему обвинения. Об отсутствии давления со стороны президента США заявил и Владимир Зеленский. Тем не менее 19 января представители Демократической партии США передали в Сенат подробное обоснование для отстранения Трампа от власти. Однако в начале февраля 2020 года Сенат оправдал главу государства по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. На протяжении всей процедуры импичмента Трамп неоднократно призывал раскрыть личность анонимного информатора, Однако этого так и не произошло. Этот разоблачитель предоставил ложную информацию. Он должен дать показания лично. Письменные ответы неприемлемы. А где сейчас второй разоблачитель? Он испарился, стоило мне обнародовать расшифровку разговора. Он вообще существует. Где этот информатор? Это подстава, написал американский президент в Твиттер.